Всем привет, друзья, с вами Сноравиль. и хотелось бы анонсировать очень крутую коллаборацию компании Linux, компании Quip и подразделения Apache. Смотрите, это Apache Chef Line Sapiens. Это крутая машина с ручным управлением, которое позволяет вам выполнять множество функций на кухне, при этом оставаться в таком же качестве, которое дает компания Lionx и компания Equip вместе. Симбиоз этих двух компаний подарили нам вот такую прекрасную машину, которую вы можете заказать, посмотреть воочию на стенде компании Equip. А сейчас хотелось бы побольше рассказать про sapiens, что это за модель, чем она отличается от набу. Но на самом деле могу сказать, что отличий в принципе немного, но они кардинальные. Во-первых, у нее маленький экран, который позволяет также заносить рецепты, редактировать их, изменять, запускать мойку, но все это в таком мини-формате. Дальше у нас существует три клавиши, которые у нас отвечают за три самых главных процесса, которые есть в парокнектомате. Первый это, конечно, жар, второе пар. И комбинированный режим, что позволяет нам готовить в этих трех режимах в мануальном управлении. То есть минимальное количество цифры, но при этом всегда нам понятно, что мы должны сделать. То есть изменить температуру мы можем с помощью нашего замечательного скроллера. Соответственно, время мы можем также поменять с помощью нашего скроллера. После запускаем режим и все, мы начинаем готовить. Также мы можем использовать... При работе термощуп, он очень удобный, закреплен сбоку рабочей камеры и всегда находится у нас под рукой, то есть потерять его невозможно. Также у нас здесь есть такие прекрасные аксессуары и резервуары, которые позволяют нам размещать моющее жидкое средство для нашей машины. Тоже всегда под рукой, тоже всегда удобно. То есть, чтобы вы понимали, Sapiens равно удобство.